Вот и вышел очередной ежемесячный ролик с порцией новостей, если вы, конечно, его вообще ждали. Рассказываю я только о тех новостях, которые интересны мне, поэтому не нужно опять жаловаться в комментариях, что о чем-то я не рассказала. Вышла Ubuntu 22.04 LTS, которая будет поддерживаться до 2027 года. LTS-версии Ubuntu выходят не так часто, в отличие от обычных версий, которые выходят каждые полгода и имеют очень короткий срок поддержки. Я уже делала ролик про обновление этой версии, можете глянуть, но все же расскажу о некоторых интересных новинках. Новая Ubuntu использует новый Gnome 42, что довольно странно, ведь разрабы Ubuntu любят использовать предыдущие версии Gnome, но не стоит радоваться, ведь приложения используются из старых версий Gnome. Еще в Ubuntu цветовые акценты добавили. По сути это единственное нововведение, которое не связано с изменениями в самом Gnome. Обойтись без Gnome в новостях не выйдет. Так как разработчики опять раскрывают планы на Gnome 43, довольно забавно, что в Gnome планируют добавить цветовые акценты, уже после того, как их добавили много кто, кому не лень, но лучше поздно, чем никогда. Сейчас Gnome активно портирует свои приложения на библиотеку Адвайта или создают новые приложения, заменяя ими старые. Находится в разработке новый просмотрщик изображений, он будет иметь простые возможности по редактированию, по типу обрезки, поворота и добавления аннотаций. В одном из своих роликов я как раз жаловалась на то, как неудобно работает редактирование в просмотрщике изображений Gnome. Надеюсь в новом таких казусов не будет. Еще, переработают анализатор использования дисков, редизайн интерфейса будет делаться отталкиваясь от этих макетов. Ну и также базовые приложения хотят сделать более доступными для людей с ограниченными возможностями, так как с этим все еще есть некоторые проблемы. Хочу поздравить один гномаакк с 18-летием. Этот баг о том, что в окне выбора файлов доступен только вид в виде списка, а в виде иконок нет, что как по мне невероятно неудобно. Этот древнегреческий баг должны искоренить вместе с переходом файлового менеджера на библиотеку Адвайта. В прошлом ролике с новостями я рассказывала о конфликте между двумя основателями Эльминтори, ситуация была довольно печальной, и дальнейшая судьба проекта вполне могла оказаться в могиле, но все же в итоге они смогли разрешить конфликт, Кассиди Блейд с уходом из Elementary передал Даниэле Фори всю свою долю в компании и теперь у Эльминтори всего один руководитель. Будем надеяться, что проект продолжит развиваться в том же темпе как и до сели. Кстати, KCD теперь будет принимать участие в разработке Gnome, Flatpak и FlatHub. Вышло обновление набора приложений KDE Gear. Ранее он выходил под именем KDE Applications. Но в отличие от него, в наборе KDE Gear обновляют не только приложения, но также библиотеки и плагины. Так, что там интересного есть? В видеоредакторе KDE Life или, наверное, правильнее KDE Че вообще за название такое странное? Короче, этот видеоредактор получил поддержку процессоров М1, теперь пользователи маков могут пользоваться этой программой. Еще упростили окно настройки Рендера. Окуляр это программа для просмотра PDF документов. Она стала первой в мире программой, получившей эко-сертификат. Этот сертификат получают ресурсы и энергоэффективные приложения. Новая версия окуляр стала более дружелюбной для пользователя, вот например при запуске программы теперь открывается такое окно приветствия, для упрощения использования. Также представили новую программу «Календарь», только вместо C «Си» в названии. Собственно это самый обычный календарь, ничего необычного, синхронизация с онлайн аккаунтами также имеется. Вообще это круто, что KDE разрабатывают более профессиональные приложения, а не только блокноты, калькуляторы, календари и т.д. Думаю, что Gnome могли бы взять с них пример. Вот для macOS, например, есть эксклюзивные Final Cut Pro и Logic Pro, и ими люди пользуются. Также и Gnome могли бы делать эксклюзивный софт для творчества, и таким образом привлекать новых людей к использованию Gnome. У них ведь есть Gnome Circle, это проект по поддержке разработчиков, которые делают классные приложения для экосистемы Gnome. Но попасть туда могут далеко не все проекты, нужно чтобы приложения соблюдали ряду правил. Разработчик с Rhythm, если чё, это приложение для написания музыки, в этом месяце подал заявку на вступ в Gnome Circle, будет круто если ее одобрят, тогда у Gnome будет хотя бы одно приложение для творчества. Вышел новый выпуск нейросетевой системы синтеза речи Silero, о которой я узнала впервые. Разработчики пишут, что основной проблемой современных проектов для синтеза речи является то, что зачастую они доступны только как платные облачные решения, а публичные продукты имеют высокие требования к оборудованию, при этом они более низкого качества или недоработанные. Силера же вроде как работает довольно быстро не требуя при этом много мощности компьютера. А вот вам пример работы голоса из последней версии, можете послушать. Когда я просыпаюсь, я говорю довольно медленно. Потом я начинаю говорить своим обычным голосом, а могу говорить тоном выше или наоборот, ниже. Потом, если повезет, я могу говорить и довольно быстро. А еще я умею делать паузы любой длины, например, 2 секунды. Ну да, голос не такой роботский, какой использую я. Звучит вроде бы классно. Из минусов можно отметить, что у Силера нет приложения, чтобы можно было установить на компьютер и попробовать эту штуку. Вышла весенняя версия Raspberry Pi OS, в новой версии добавлена начальная поддержка Wayland, в будущем планируют полностью перейти на него. Еще довольно странно, что только сейчас появилась возможность при установке создавать своего пользователя, раньше использовалась одна учетная запись для всех по умолчанию. Разработчики эмулятора консоли Nintendo Switch <как> под названием Ryujinx прекращают поддержку Windows 7, 8 и 8.1. Это было сделано по той причине, что поддержка графических драйверов для этих систем прекратилась, а также это намного упростит разработку эмулятора. Также Rejinx добавили в магазин FlatHub. Разработчики игры Overgrowth открыли исходный код своей игры, но модели, текстуры и музыка в исходный код не входят. Вышла плазма Mobile Gear 2204, особо интересных изменений нет, эту мобильную плазму как пытались довести до ума, так и пытаются дальше. Обновили SteamOS. Там добавили опцию Half-Rate Shading, эта штука позволяет увеличить производительность за счет снижения детализации отдельных зон в игре, а еще улучшили совместимость с док-станциями, провели работу по снижению энергопотреблению и повысили стабильность. Еще обещают добавить поддержку SteamOS 3 для обычных ПК. Я еще хотела рассказать о проекте CarbonOS, но мне не удалось запустить ее на виртуальной машине. В общем, там разработчики делают рабочий стол на основе GNOME, а в сети есть только старые скриншоты. Мне интересно было глянуть, как оно выглядит сейчас, но не получилось. А на этом у меня все.